Подскажите, пожалуйста, как изменить ситуацию? Всю жизнь в любых начинаниях очень легко делать первые шаги, но потом просто стопор, как отрезает. Закрываются все двери. И как не бейся, как не лезь обходным путем, стоп. И с той же силой, как загорелась идеей, так же быстро происходит и абсолютное охлаждение, отталкивание. Спасибо. А причина может быть такова. Прежде всего, такая особенность в Взаимодействии с реальностью, очень свойственны людям с психотипом ребенка. Именно вы быстро загораетесь и быстро тухнете. Почему так? Это не, не порог и не, не искажение сознания. Просто человек с психотипом ребенка очень любопытен, ему нужно много чего узнать в этой жизни. И точно так же, как ребенок, который не может долго-долго заниматься одним и том, тем же делом, что-то там кропотливо копать, точно так же, как и человек с психотипом ребенка, не обладает такой особенностью, что-то что хотите очень сильно долго. Вот здесь очень может быть, если это ваш случай и это ваш психотип, что причина как раз в том, что ваше желание яркое, но мгновенное, его не хватает надолго, как спичку. Его за, за, за, ее зажгли, она сгорела и все. И вот закончилась энергия, вот закончился огонь, вот нечему больше пылать. А серьезные цели требуют очень серьезного вложения, прежде всего энергетического, энергетического в виде своего собственного желания. Если желание быстро затухает, то тогда возможно цель просто реализоваться не может. На сильном посыле хочу эту дверь в другие возможности, как бы в другие слои социальных комнат, назовем это так, социальных комнат открывается, но нужно еще некоторое время и некоторые усилия, чтобы эту дверь, что называется, удержать, там очень такой жесткий доводчик, а этой силы уже нет, сознание как бы убирает руки сразу назад, да, как вот ребенок, все ничего не брал, ничего не делал, все, где, ничего не брал, в какой руки, ни в какой, и дверь обратно, хлоп все вот ее надо еще силы, чтобы придержать. Вы, эту, вы, вы это усилие не делаете. и, Возможно возникает такое ощущение, что перед вами закрывается дверь. То есть сначала как бы распахиваются, да-да-да, а потом все. Нужно уметь формировать длинное желание, нужно уметь формировать длинные цели. Техники второго и третьего курса научат вас этому, если вы еще не приступили к сегодняшнему моменту, к их освоению. Вот они там как раз помогают да, немножко удерживать вот это, вот это пространство, уметь вливать энергию в свои собственные цели, потому что есть очень серьезные цели, которые требуют большого энерговложения, очень большого. Особенно, если у вас вы идете по целине, если у вас не накатанный маршрут, если вы, перед вами этим путем никто никогда не ходил, если у вас нет алгоритмов достижения результата. То есть все это приходится нарабатывать по ходу достижения к цели. А это всегда очень энергозатратно и очень тяжело, особенно когда идешь один. А человек с пехотипом ребенка очень любит менять цели идти на поводу своих желаний, потому... а желания меняются каждый день. Поэтому исполняются только быстрые желания, а длинные желания исполняются у такого человека только тогда, когда за ним незримо стоит какая-нибудь сила. Например, человек с пехотипом родителя. Вот кто умеет длинно вкладывать цели, вот кто умеет лить свое желание, даже если оно уже, в общем-то, и не настоящее, из упрямства он будет пока не достигнет, будет лишь силу желания в этот вектор цели, вот пока не достигнет своего, да, и даже если на самом деле желание это уже не настоящее. Да не хочу я уже на самом деле этого ничего, нет, хочу. И возбудит такие желание, и вольет, и достигнет. Да. Вот если рядом с вами будет находиться такой человек, то он вам поможет. Вы ему поможете вспышками яркого э, зажжения, всякий раз зажигая спичку, когда он начинает тухнуть, а он поможет длительным горением, да, длительным вкладыванием энергии. То есть вывод, в одиночку не справится, нужен помощник, homo sapiens.